Смотри, у меня муж все время утверждает, что у нас многие результаты с заболеваниями, что это типа механизм веры работает у человека и работает эффект плацебо. Что такое эффект пустышки, никто не понимает, да, но уже назвали это типа официально. Это равносильно, что миром правит мозг, но кто управляет мозгом, хрен его знает, да. И кто тот хрен, который знает, тоже непонятно Понимаешь, я вот когда Это все про ответственность на самом деле в нашем обществе угу, угу. И мне, мне на самом деле очень интересно Слушать вот так людей Когда видишь вот эту вот тонкую угу. часть Когда ответственность не берется И ты как раз зеркальце подставляешь Человеку подсветить угу. А у человека тогда фу, взрыв такой Как это? Я не верну тебе ответственность Как это? Мозг, мозг правит миром А что? Мозг это не тело? Это не клетки, это не физика. Почему вот у трупа он не про он да? Это все очень интересно. Но ты знаешь, механизм веры на самом деле у нас в подсознании действительно большую роль имеет. И вообще ключевое слово доверие. да? Это, это до очень важно. Веры. До веры. Это до веры нам. И я когда... Думаю, доверие, я вспоминаю людей, которые к нам обратились за консультацией, которые поверили нам или до веры еще своей обратились к нам. До веры. И благодаря им мы смогли проделать этот путь в психику. Благодаря. И это невероятно. Ведь люди действительно они доверились, до веры обратились к нам, да? До веры, доверили. Когда вот об этом ты говоришь, возникает такое чувство благодарности к ним. Хочется их просто искренне поблагодарить. Поблагодарить, обнять и сказать спасибо, ребята. Благодаря вам мы смогли углубиться в психику. Благодаря вам, вам, вот особенно первым ребятам. Иночка, Женьшень. Первая бабушка, которая, я уже даже имя мальчика не помню. М М М М <ты> <ты> И потом, потом, потом мамы, мамы, мамы, те, которые нам поверили. И действительно, а... мурашек. Искренняя благодарность, потому что тогда же мы вообще не знали устройства психики. И мы шли шаг за шагом. Да, мы смогли тогда снять верхние пласты. Мы смогли сделать облегчение, мы смогли включить где-то сознание. Мы тогда даже не понимали, как надо ориентировать родителей, чтобы они работали. И нам тогда было стыдно работать, даже говорить в работе. Неловкость была у самих, да, чтобы сказать родителям, это твое зеркало кривое. «Смотри, сколько мы шли, чтобы самим начать честно разговаривать с родителями». Мы-то это видели. Мы видели, у нас было не о а про секс начать разговаривать с родителями. Да, да, Это вообще была закрытая тема. И мы учились. И благодарность тем родителям, кто с нами остается на связи. И реально, вот, я понимаю, что когда подходишь к точке, я знаю, что мы сделаем одну большую отработку, вот, вот этот uh -huh. ключевой, uh -huh. когда вот эти дети, uh -huh. все дети пойдут в здоровую жизнь, потому что мы у них видели здоровую жизнь. Uh -huh. И видели абсолютно у всех вопрос, через сколько лет. Разница была всего лишь в годах. И я понимаю, что, блин, и мы для себя этот путь прошли. И такая великая благодарность этим людям. Мы на них это все прошли. И заметь, опять-таки, наш проект, наверное, первый такого плана проект, который не делался на государственных деньгах, который не делался на дотациях, как это за написание научных работ, что выделяют гранты, да? У нас не было ничего, у нас нету спонсоров, у нас нету ничего. Мы полностью все делали сами. Был просто искренний интерес. Да. Мы валили на интересе, а и... все остальное давал Бог. Угу. Тот Бог, который у нас спал. Но когда ему было интересно, он говорил проявляю. На интересе проявляется все. О, молодцы! Проявляю. Ты знаешь, и даже вот были моменты, когда я чувствовала вот а, вот эти моменты, связанные с а, вот с этой помощью подсознания. Теперь я понимаю, тогда вот на, тот, на том этапе я еще верила, что есть кто-то а, другой. Uh -huh, да? uh -huh. Сейчас уже у меня Вся этой веры нет, нет. Вообще да. нету уже, все. А, уже. есть погружение, уже есть знания. Uh -huh, uh -huh. А тогда, когда еще до конца не было... Что есть кто-то. Есть кто-то, кто тебе помогает. Uh -huh. И я это, это чувствовала постоянно. Я чувствовала защиту, я чувствовала помощь. И вот эти моменты uh -huh. а, такие были яркие. Uh -huh. И даже когда вот были попытки наехать на меня... Я видела защиту, вот такой она тут же появлялась, разметала это все. И я понимаю это все игры моего подсознания, но я понимаю сейчас. Угу. И тех людей, которые пытались наехать, я сейчас испытываю тоже чувство благодарности, потому что смотри, что они подсветили что? Угу. все самые слабые места, куда надо обратить внимание. Мало того, они подсветили силу и, силу, и силу внутри. Силу. И Благодаря этим людям у нас родились нормальная юридическая основа. Благодаря этим людям у нас выстроилась нормальная законодательная основа. Благодаря этим людям у нас выстроилась нормальная раскрутка во всех соцсетях. И те соцсети, даже которые были пропущены, благодаря этим людям освоены. И я когда вот это все смотрю, благодаря этим людям, даже вот этим религиозным, мы углубились в религиозный пласт подсознания, мы нашли, какую разрушительную силу он несет. И мы смогли сопоставить и увидеть вот эту вторую платформу магическую, как она работает. Более того, я тебе скажу, последнее мое озарение, которое было на тему религии, знаешь, на какую тему... Когда-то в Европе сжигали ведьм, Испания, угу. да, и вдруг э, там говорили, что ересь, там и так далее, угу. и э, заметь, этот пласт у людей, очень у многих людей пострадавший, то есть угу. тот период европейский, он очень жестко прописан, особенно когда человек из Европы заказывает консультацию, там это часто встречается, угу. и вдруг до меня доходит... Большинство людей, у кого это есть, да, вот этот религиозный пласт, у них есть финансовые проблемы в современной жизни. И у меня как вспышка, как озарение, когда надо было обвинить человека, и что потом происходило с наследством человека, которого сжигали, кого обвинили в ведьмарстве. Его имущество забиралось. Угу. Его лишали все Его угу. лишали жизни, его лишали имущества Его родных лишали имущества А значит, кого должны были сжечь? Неужели ты думаешь, что сжигали вот этих вот дурашек Которые ходили в нищенских обмо... лохмотьях И там кому-то пытались погадать или сказать какую-то чушь Они были неинтересны Они были неинтересны А здесь конкретно финансовый слой в подсознании: Фу. Сожги жену богатого человека Угу, а, да. Когда мы путешествовали, блин, как эта часть называется в Крыму, а, там, где Екатерина селила заказник, там сейчас, блин, выскочило название из головы, а, там, где был шапошный разбор, а, в женщинку да свозили, а, а, Екатерина выделила земли, мазанки, деньги там для того, чтобы а, там люди жили и размножались, да, и на шапочный, на шапочный разбор, раз, разбор привозили вот там мужиков, которые после войны остались неженатые, да, угу. и им женщин со всей России просто Екатерина отправляла лозами. И помещики кого отправляли? Своих жен неугодных. Садили на и отправляли туда. И потом шапочный, шапочный разбор эту жену, ну, уже она жила там, ни разводов, не было ничего, а, так и женились. Кто какую шапку взял, вот с тем и живет. Угу. Казантип, в Казантипе. Угу. Так вот, понимаешь, кого бы сжигали в Европе? Конечно, угу. жен богатых людей, неугодных, чтобы забрать имущество, потому что деньги в основе. И поэтому сейчас люди, вот имея эту проблему в подсознании, тогда тогда еще треснули зеркала. Угу. Угу. В этой жизни у них есть и финансовые проблемы, и все. И у них в подсознании магии и религии этот религиозный слой. Благодаря кому мы туда влезли? Угу. Благодаря той части, которая пыталась манипулировать инфодайвингом. И каждый раз я нахожу благодарю, благодарю, благодарю, благодарю этих людей, которые подсвечивали. Обрати внимание, залезь, исследуй. Ты же увидишь, как это в эту жизнь перенеслось. То есть там религия, а тут человек бизнес открыть не может. Благодаришь, благодарим, благодарим, да, и, и возвращаем, возвращаем. И возвращаем, закрываем эти темы все. Пазлики, тых-тых-тых, зеркальце складывается. Да? Потому что это все наше отражение. Да наш. А наше отражение не может быть больным, кривым и так далее. Оно однозначно будет здоровым. И все во благо. Смотри, ведь все. Ведь это мы сами все. И все это во благо. Да. Невероятно. И так просто. Такое понимание. И это все до веры. До веры. А потом, когда уже вера, это уже, а вера рождает взаимодействие, взаимодействие рождает результат, другую жизнь, другое проявление и сбор чистого зеркала. Вера рождает, ну да, правильно сказалось, зеркало, другое зеркало чистое. Вера рождает силу. Силу. А что надо для того, чтобы зеркало почистить, помыть и собрать? Сила нужна. Сила нужна, чтобы взглянуть на себя в это зеркало. Искренность, да? Сколько мамы подходит, смотрит в зеркало себе в глаза и врут. И кстати, если уже говорить про силу, давай уже добьем эту тему до конца. Подходит мама к зеркалу, смотрит себе в глаза. Да? В правый или в левый глаз она смотрит, угу. она не может смотреть в два, не может бинокулярное зрение, потому что один глаз относится к работе над сознанием, другой глаз к работе подсознания. бессознательный это когда тупо расфокусировка вот это про бессознательное. А здесь либо-либо надсознание, подсознание, а это о чем? Это либо миг сна, либо миг реальности. Одна и либо эта сторона мига включается, либо эта сторона мига. И таким образом, чтобы изменить реальность человеку надо две точки восприятия, две. И поэтому, когда а, у меня у меня спрашивают, почему в инфодайвинге обязательно работа вдвоем? Сейчас, кстати, очень много присылают регрессологов, которые грузятся. И вот, я и сам могу найти информацию, сам могу расшарить, сам все. Для этого не надо два человека. Угу. Ну, глюки половить можно одному. Можно угу. посмотреть либо в правый глаз, либо в левый. А чтобы изменить миг, надо его растянуть. А чтобы его остановить время, растянуть миг. Надо с двух углов. Два глаза, бинокулярное зрение. Только бинокулярное только. зрение влияет на момент здесь и сейчас. Оно формирует его, но оно из физического тела уже вторично. Угу. А в подсознании тебе берутся два сознания, которые как зеркала отражают синхронно друг друга. Инфодайвинг только два человека. Иначе это не инфодайвинг, иначе это фантазия не будет иначе, потому что ты смотришь либо в правый глаз, либо в левый глаз. Блин, это настолько просто, это настолько очевидно. И тогда, если ты хочешь просто влиять, да, тогда ты идешь, например, через левый глаз в надсознание, Запускаешь вторую платформу, ставишь свечи, вешаешь шары, одеваешь блесточки, зажигаешь вонючку какую-нибудь, перекрываешь все каналы восприятия и пошел валить по рептилке. Хочешь куколку, сделать туда иголок, натыкай еще какую-нибудь фигню, но это все уже колдовство и рептильная магия. То, что и религия. Тот же пласт. И этот пласт разрушительный, потому что он влияет неосознанно на, на подсознательную часть. Непонятно как, неуправляемо, хаотично переотражается, где-то крошит зеркала. Эти зеркала причиняют боль. Эта боль переотражается в надсознании, крошит эту часть. И понеслось обрушение. И оно уже не только на эту жизнь, но и на следующие несется. Оно так работает. Я не знаю. Ой, блин, когда вот это осознаешь величие, да? Вот этот Тонкое величие, тонкое, и такое, и оно такое простое, и это величие. И это величие. И ты понимаешь, для того, чтобы сохранить целостный зеркал, есть только два варианта. Угу. Синхронно два зеркала, миг с двух сторон, растянули, Фу. бинокулярное зрение. Так есть воля моя. И иначе не может быть, и тогда так есть. Но эти зеркала тоже должны быть искреннее. Чистыми? Чистыми, mm. только открытость и искренность.